Привет, меня зовут Николай Ившин, я финансист. В этом видео мы будем созваниваться с Кейр Беком, он из Казахстана, город Истана, ну уже Нур-Султан. У него строительная компания, мы с ним будем внедрять финансовый управленческий учет на сервисе smallrp.ru.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 По каждому предпринимателю мы создадим плейлист, и вы в каждом плейлисте можете посмотреть, как развивались события у того или иного предпринимателя. Смотрите видео, которое мы засняли по скайпу. Приятного просмотра. Обязательно подписывайся на мой канал. рассказываю как дела? Да, средненько. Это нормально. Давай посмотрим а, этот фин финучет твой, и, ну и по финмодели посмотрим, что ты там сделал, что не сделал, и средненько это что ты там <laughs> имеешь в виду? У меня баланс, короче, часть бьет, часть не бьет, mm -hmm. там, да, конечно такой. мой косяк, я вовремя не проконтролировал своего помощника, у меня получается… По балансу. Короче, в этом месяце я только одну оплату увидел. Ну. No. И у меня все. не, В общем, как я планировал, не, не пошло, как надо. Обычные, обычные будни предпринимателя. Ага. Вот. Э, так, так, так. Получается, здесь у меня я счет закрываю, потому что ждал на другой счет пали сюда потом в итоге кое-как деньги снял угу. Там, короче проключение было в итоге говорю, нафиг надо такой счет такой банк короче закрываю вот этот счет сейчас вот созвонился с помощником и соннулирует так здесь бьет здесь бьет здесь бьет так склад нормально Каспий. вот здесь у меня не бьет получается склад здесь надо. Ну там получилось, что путаница с этим депозитом там фактически не сходится здесь, угу. а, остальные все счета бьют. А, ну круто, слушай, Чё, депозит перепроверишь, да и все. А смотри, у тебя по сделкам получается, ну у тебя сделок на 15 миллионов договоров, да, тиньга, ты все заполнил, да, плановые значения? Ну вот, получается, я дал задание ну. своему про них вот он часть заполнил есть сейчас покажу какие так не увидим да? есть какие-то не заполнены до да, получается угу. так а как мы ее не увидим на это надо заходить в редактирование да, да. а что ты хочешь посмотреть себестоимости или что или договор Вроде так-то запомнил, uh -huh. примерно. по рознице у меня получается, думал, что лучше будет, чтоб я рассчитывался, там, ящик беру, ящик отдаю, ну, uh -huh. и после того, как продаю, в итоге получилось так, что я эти деньги потратил, ну, конечно, нужды компании, uh -huh. там, заказал и так далее, и в итоге сейчас нечем отдавать. Теперь, получают, э, принял решение так, что буду чай, заказ отработал, э, деньги монтажнику отдал, деньги за материал отдал. Ну и сделки буду закрывать. Ну, каша такая, получается. Ну да, тем более у тебя сделок-то уже, ну, как бы, ну, нормально, да? Количество добавляется. Сейчас э, веду переговоры с, там, с другим городом. Uh -huh. Человека вроде как нашел, должен сюда приехать, посмотреть, и мы тогда запустим рекламу на другой город, кстати. и все, и там, получается, розница тоже пойдет. Ну, я буду зарабатывать с материала, получается. Я понял. Заработал сам? Там, быть, да. без... Вот вверх самый матани, получается, у тебя первый столбик, вот где вот ну, самый верх сейчас ну, мотни, да, получается? Ну, выше, выше, выше, да. Видишь, у тебя сумма план и сумма факт. То есть у тебя сумма, сумма красная, сумма план. Uh -huh. Видишь, она у тебя не везде проставлена. Кто вот это ты, конечно? Да, красная uh -huh. Так, розница проставлена. Так, здесь у нас. Здесь получается, это те объекты, которые я должен гарантийный забрать. А, он должен нести, да, сюда, получается? А, у да? просто осталась, и все? Да, это вот это все гарантийка, получается. А, ну ты гарантийку, в принципе, можешь планирование оставлять, да и все. Отсюда их убирать. Нафиг они тут нужны. А, со сделок убирать. Ну да, а что там, просто платеж, там у тебя не себестоимости не. Ну, то есть тебе гарантийка упадет рано или поздно, и все, сделаю ее просто в планировании. А отсюда Все, я подай ему скажу, что он дарил. Теперь по этому, что я сделал? Функционал, но я тебе говорю, что я все там отдал. да, но тебе что, просмотр объектов просто остался, и все такой общий контроль получается по учету и по объектам. Единственное, я... Помощнику так сказал, ну, чтобы как бы и заинтересовать, с одной стороны, и снять с себя вот эту операционку, Но. сделаю тебя финансовым директором, да, если ты во все это уникнешь, пересмотрим твою зарплату, вот, чтобы ты четко там, допустим, цифры написал, этому начислено столько это этому столько это отдавать и я ему общую сумму допустим отправляю его там распределяет либо выдает наличкой либо уже да, да. по ведомости там или или по карте переводит чтоб мое время там ну да да все правильно А по незавершенкам чё ну, Незавершенки у меня Да, сложнее там я всего лишь там сделал там, короче, малая доза Здесь, вот у меня в процессе идет, как бы расчеты сделал, отправил. Теперь сижу, жду их э, по ценам. Там, получается, они заняты там. Ну, говорят, обещают там после Нового года. Не знаю, может ты сюда но... тоже забиваешь или нет? Не понял. Ну, личные дела. Личные, да, сюда забиваю, но не все, получается, у меня здесь ну... не все. Ну, добей просто список, чтобы он у тебя был полный. А сколько сделал уже, покажи. Готовое. Сделал я здесь, вот, получается, нанял монтажника. Нет, давай, монтажник. знаешь, как вот ну вверх, где готовый, написано. Да, вот нажми там, вот G1, вот Г9, 2 поставь. И один, девятка, 2. Да, сейчас 1, 2 объедини. Ну, то есть выдели 1 и 2, да вот и, и против да 1 и 2 и вот протягивай да туда вниз ну посмотреть сколько ты вообще сделал их штук мало. Вот вот слушай, 29, но это больше чем половина ну вот смотри сколько у тебя осталось сейчас сверху ну в самом верху сколько у тебя еще ну, не выполню то есть у тебя осталось там 25 да получается а и потом дописывай дописывай да. Нет, вот тоже 1 и 2 объедини. Да, и протяни вот оттуда до самого, ну, донизу. Да, у тебя их меньше. видишь, у тебя их 19, а ты выполнил там 28 или сколько там получилось. Да, больше дела. Вот ну, здесь а вот. Ну, выпиши сюда чтобы у тебя мозг не сопротивлялся по сути что у тебя сейчас мозг говорит там типа то что я выполнил это все фигня потому что у меня осталось не 19 а я еще не все дописал и, типа у меня еще до хрена, там типа в голове ну как бы выпиши все до конца mm -hmm. ну прям ну как бы сядь и выпиши чтобы ты сказал да на, на данный момент это типа все выдели а, знаешь как вот выдели с 13 по 19 прям строки выдели а тебя нажать и держать, и его во, красавчик. Вот, правую кнопку нажимай. А, вставить ниже. Ниже, да, вот этот. он у тебя сразу 8 строк добавил. Вот, mm -hmm. и все, и пиши там, ну, как бы, что тебе еще надо. Там прям самые мелочевки тоже пиши. Сейчас, что -то... Потом напишу я. Ну да, да. Ну, то есть, э, ну вот сейчас можно писать вот эту вот, которую мы с тобой э, сделали, э, убрать э, со сделок, э, как они правильно называются, депозиты и поставить их, или как ты их называешь? Гарантийные. Да, гарантийные убрать со сделок и поставить их просто в планирование. Да, а потом что там тебе нужно? Актуализировать э, депозит Каспий? Окей. Угу. Ну и вот здесь по сути лупайсяк, да и все. Ну, то есть выпиши, чтобы он был полный список, чтобы тебя ну, мозг не обманывал. Он тебя обманывает, чтобы ты их не выполнял специально такой вот как бы, ну, всех ну, скрывается с этой штукой вот и э, по сути функционал передал тебе надо вот делать в том числе мелкие почистить тоже но ну, выписать их и по сути прибраться в этом финансовом управляющем учете чтобы мы понимали сколько ты вообще там зарабатываешь вот сейчас зайди в сервис еще раз но у меня ожидается в этом месяце вот там две-три оплаты, и в этом месяце я тоже планирую там, закрыть три да. объекта где да. Давай посмотрим, там вот прибыль, например, ну типа сколько ну, у тебя там, Тун -тун -тун -тун, видишь, по минусам, а за, за счет чего? Давай покажу тебе, зайди в баланс. Ну, я, получается, сейчас как Uh, объяснил монтаж, не монтажнику, помощнику, видимо, не до конца понял. Сейчас uh, я ему так сказал: mm. Ну смотри, как бы ты там в минуса теперь типа, уходишь. Вот смотри, uh -huh. ты, типа в минуса уходишь даже. Вот зайди сейчас в баланс. Вот. Но ты все равно понимаешь, что у тебя, ну как бы сумма по договорам 15 миллионов." Uh -huh. А, а тебе отдали всего там 3 700, То есть тебе еще отдадут там, получается, 150 где-то. То тебе mm -hmm. нужно потратить 6 800, а ты потратил уже там 3 300. Значит, что получается? Тебе 3,5, как бы надо будет на сделке закинуть. То есть тебе отдадут 1,5 миллионов. А тебе нужно будет потратить 3,5. Понимаешь? Понял. Где-то получается 8 да ну точно 8 да ты еще как бы ну заработаешь по сути если ты сейчас все сделки закроешь ты еще и заработаешь денег понимаешь uh -huh. то есть у тебя получается накопительный эффект в этом сделке вот и у строителей оно как бы часто так они то есть смотрят на отчет на отчет прибылей у них там все плохо там вот, а на самом деле, им надо вот, ну как бы, и туда смотреть, и в баланс вот сюда, по, ну по сделкам смотреть, что, ну как бы, деньги еще придут. То есть мы на отдельить, отделить, ну чтоб, допустим, розница отдельно была, а чтобы она здесь не мешалась, в смысле не смешивалась. В сделках ты мешал или где? Ну вот в общей картине. Ну, а или а нет? Ну, у тебя же вся компания, у тебя же счета одинаковые, ну то есть на один и тот же счет могут прийти деньги. Я думаю, просто сейчас IP-счет, допустим, туда терминал подключить, и на, по налогам отчетность туда будет. Ну типа, чтобы одна компания была или что? Ну то есть две ну, разные название компании. название компании одна будет просто у меня здесь общая картина тут, тут и розница сидит да здесь я и за материал есть где не отдал ну, допустим по рознице там целый ящик практически целый ящик я материала скажем потратил но не отдал еще ну да но это тоже можешь планирование забивать да и все как по всей компании будет но движуха угу. такие дела ну, по сути, у тебя там добавляются новые сделки. Ну, то есть у тебя сейчас дофига сделок там условно. Есть розница, есть еще что-то. Ты раз смотришь, что у тебя деньги в сделках есть, там планируешь деньги, смотришь, попадешь ли не попадешь в кассовый разрыв. Вот зайди сейчас в календарь, посмотрим, ну, попадешь ты в кассовый разрыв или нет, если так себя будешь вести. А, вот, и ниже сделай а, ноту. Ну, вот видишь, у тебя там есть деньги, да, например, на счету. Вот, ты начинаешь их тратить. Вот. И ты, получается, 25-10 попадешь в разрыв. А 25-10 уже закончилась. То есть этот у тебя календарь не актуальный. Ну, ну не актуальный. Вот заходи сейчас в планирование само. И дату платежа. Давай мы. Вот где дата платежа, нажми, там фильтр есть сверху. Чтобы у нас сначала. Ну, вот где дата платежа, прям. Да, вот эти стрелочки нажимай. Вот, видишь допустим 7 10 маркетинг ты скорее всего уже ну, за, ну, заплатил же угу. ну вот смотри тебе сейчас надо с твоим помощником ну, разбирать эти ситуации Ты говоришь вот смотри смотри по маркетингу я же ну скажи я уже уже заплатил эти деньги что ты не ну не убираешь с планирования возврат процентов по кредитам ну скорее всего 9 ты тоже заплатил вот 12 10 dream city тебе заплатили 466 тысяч Да, заплатили ну вот, а видишь, оно как бы в планировании. То есть, э, вот заходи в баланс, например, э, ну, чтобы понимать. Он удалять должен, да, или просто? О, да, да, он должен удалять и актуализировать. Если тебе не заплатили, он должен его наперед закинуть, потому что дата уже прошла сегодняшняя. То есть они тебе не могут отдать завтра, ой, вчера. Ну, то есть они уже просрочили, тебе надо дату перенести. Если они заплатили, нужно отсюда это удалить. Угу. Зайди сейчас в баланс еще раз. Вот, видишь, допустим, у тебя есть а, дебиторка просроченная и кредиторка просроченная. Вот деньги в планировании где? Видишь? Угу, угу. Такого быть не должно. То есть, если что-то просрочено, его надо либо удалить, либо передвинуть, либо нам уже заплатили, либо мы передвигаем на более поздний срок. Ну, допустим, ну потом отдадим, например, или нам потом отдадут. То есть через неделю там, например. Но по сути просрочка это ну, такой как бы маячок, что тебе нужно зайти в планирование и актуализировать его. То есть здесь суммы должны вообще не, не должны высвечиваться, получается. Ну да, дебиторка просроченная и затраты просрочены. Как только они у тебя сделались, но, ну, допустим, если дебиторка просроченная, ну, тебе кто-то должен денег. Ты заходишь, там тебе Петя должен миллион, например. Он тебе его не отдал, ты звонишь, говоришь, Петя, что там с миллионом? Он говорит, блин, слушай, там через неделю отдам. Все, ты его ну помещаешь, что он тебе через неделю отдаст. Правильно же? что ты uh -huh. сейчас не надеешься на эти деньги через неделю. Через неделю она ну, попадает опять в просрочную. Ты ему говоришь, "Петя, ну что за дела? Он говорит, блин, давай еще раз через неделю. Ты опять его через неделю ставишь. Ну и так до тех пор ты, ну как бы, и напоминаешь о себе, и, ну как бы, ну, то есть не рассчитываешь на эти деньги сегодня. Понимаешь? понял И то же самое с затратами. То есть, если ты не заплатил там за этот ящик. Ну, ты же не можешь там позавчера за него отдать. Ну, как бы, ну, это же прошлое уже. Ты такой думаешь, ага, примерно там Петя отдаст, и я этот ящик отдам. Правильно же? Угу. Вот, я спра... ну, тебе звонят и говорят, то же самое тебе звонят и говорят, ну, что там, ты говоришь, блин, за ящик через неделю отдам. Все, Петя тебя подвел там, ну, не отдал, ты опять им ну то же самое. То есть, ты их как бы обоих предвигаешь. Вот, и это, это ну, этому помощника тоже надо научить сказать, что. Ну, деби... И еще те платежи, которые ну, ты уже заплатил, их нужно убирать из планирования. То есть они висят же там, как будто ты, ну, как будто ты до сих пор ждешь, они тебе уже упали по движению денег на какой-то счет. А ты в планировании mm -hmm. их как будто еще ждешь. Но ну, ну, это же, ну, как бы неправда. Mm -hmm. Понял. Сейчас понял. Это, ну что, расскажи, как тебе это? Тяжело в финансовый мир-то заходить. А до сих пор еще вот тяжко тяжко так Но... ну слушай по, ну ты как бы вот по незавершенкам только отстаешь по функционалу ну как бы все передаешь по если по этим по сделкам смотреть то что у тебя накопилось ну в сделках там 8 миллионов это что на русский получается где-то ну миллион с небольшим миллион сто да где-то ну, если на 6 там разделить, mm -hmm. то по сути то это прикольно ты ну как бы ты сейчас все если ну скажешь так стопы все сделки закончишь и тебе миллион там упадет ну как бы это же прикольно mm -hmm. вот поэтому ну, приберись приберись планирование удали со сделок там эти гарантийные платежи просто их в планирование добавь научи помощника ну прям ему скажи слушай если мы ну как бы в, ну, в, по под ддс подвижении денег прошел какой-то платеж да, то и ты его удаляй если какой-то там платеж мы просрочили, ты мне о нем говори, я тебе, ну, буду говорить там, либо, ну, мы его переносим, да, на какой-то срок дальше, ну, насколько мы его переносим, либо, блин, его надо заплатить, ну, чтобы они тебе напоминали, да, например, что надо платить, там, еще что-то делать. Ну, как бы, чтобы тебе, не, ну, не поставщик там говорил, там, Коребек, что ты за хрень, там, не плачешь мне ничего. А ты наперед знал, что ему надо заплатить, тебе все хватает, как бы, чук-чук там, все, как бы, нормально. Чтобы не получалось, как с этим ящиком. Ну, что, ну, как бы ты, это, мне кажется, более подкованный становишься. Там, Ну, разбираясь, разбираюсь, как бы немножко легче становится, ну, как бы морально, потому что я в прошлом году помню, я когда э, Владу позвонил, говорю, Влад, вот такая-такая ситуация, у меня, у меня в финансах каша, что делать? Он говорит, ну, звони, говорит, есть Николай угу. с Москвы, ну, да. Мне, ну тебе это поможет, я говорю, ладно. Ну, я сейчас то в Москве, то в Челябинске, то в Екатеринбурге, то вообще уезжаю в Таиланд, то на Бали. То есть я постоянно где-нибудь кружусь. Вот. Какая у меня география. а кстати, в Кастанае был у вас. Ну и в Алма. Да, в Алмате. Ты когда в Кастанае был? Ну, года 4, наверное, назад я родом оттуда просто сейчас в Астане живу ага. ну, прикольно прикольно а Астана, ой, Астана. Кастанай, получается недалеко от Челябинска а у меня с Челябинска жена и я, мы здесь сейчас квартиру взяли и мы как бы ну, очень часто сейчас в Челябинске 300 по-моему километров 300 километров да я приезжал в Челябинск операцию а. там я понял ну короче смотри а незавершенки завершёнки баха чтобы тебя не это по сервису, по планированию, по сделкам, ну по гарантийным вот этим штукам с помощником переговоре, вот. В принципе, то, что ты как бы набираешь много сделок, да там, и ну набираешь много сделок и у тебя как бы большой запас, большой потенциал сделок, ну как бы и денег не хватает, да бывает, это нормально в стройке, ну как бы Главное, ну, отслеживать, что ты там в плюсе, что у тебя сделки там, ну, как бы, ну. То есть тебе придет больше по сделкам, чем, ну, как бы ты должен по ним потратить. И что у тебя сейчас, допустим, на счетах есть деньги, которые ты там на аренду, на зарплату, еще куда-то там будешь отправлять. То есть, вот это планирование. На эти, вот, на эти показатели вообще не обращал внимания, почему-то вот для меня сейчас стоит. Новая. Америку открыл. Вот эти. В прошлый раз на по этим, да, показатель тоже узнал. Да, да. Ну, смотри, тут взаимосвязано. То есть, ты как вот финансист, да, уже становишься там: ага, сколько у меня денег, ага, сколько у меня на складе, ага. Так, а что мы вообще планируем? Блин, почему просрочно? Ну-ка, в планировании. Так, алло, помощник там тын -тын -тын -тын -тын, дал ему там указаний. Так, а что по сделкам? Зашел в сделки, ну, в открытые, да, у которых даты закрытия нету. Посмотрел, ага, этот платит, этот не платит. Что, почему? Вот этот, вот этот. Так, эти две закрыть надо, ты говоришь. И по ним уже все пришло и ушло. Ну, типа, помощник. Почему ты их не открываешь, типа? Все закрыл, посмотрел отчет по прибыли, например. Ну, как бы вот в таком режиме. И ну, вот ты как бы ну, мелкими шагами, конечно, но так и надо, по сути, сразу не запихнуть это все в голову. Маленькими шажочками, и ты как бы ну, по, ну, поймешь, к чему. Вот. А, Еще вопрос к тебе. Ага. Я недавно со специалистом, с Серем, вот мне надо Серемку внедрить. Но. Ну и это, начал он мне встречные вопросы задавать, сколько, там, сколько человек там принимает входящие звонки и так далее. Потом я говорю: ну, вот у меня есть материал туда-сюда, я говорю, что там нужно это привязать. Он говорит: мой склад есть, ну, такое приложение, типа как да. только упрощенное. И я как понял, получается, если мы его внедрим, она как-то привязывается сюда или не надо ее привязывать? Ее не надо привязывать. Смотри, она поможет тебе, ну, мой склад, он поможет тебе вот эту номенклатуру считать. Ну, прям в болтах, там, ну, прям в каждой штучке. Угу. В каждом да. статусе я понял, да, удобно. Ну, да, ты будешь понимать, что у тебя, допустим, ну сейчас ты смотришь, допустим, у тебя лежит на складе там 700 тысяч, а ну, как бы, мой склад тебе даст детализацию, что в 700 тысяч, тысяч у тебя лежит там первое, второе, третье, ну то есть там досок, например, 5 штук, там болтов там 20 штук, ну по такой-то цене, то есть ты ну, в разрезе номенклатуры там получишь. Эту... И когда ты заказ будешь какой-то проводить, ты тоже в номенклатуре его будешь получать то есть оттуда данные по сути можешь по себестоимости ну как бы брать ну mm -hmm. или в принципе розницу там будешь вести вот у нас есть саша который тоже учится вот так же у него получается розничный магазин а, товаров для животных он тоже использует мой склад и он по сути вот. ну, оттуда выгружает данные там по себестоимости каждый день uh -huh. Ну вот я планирую как раз э, через этот э, именно розницу ввести. То есть розницу. А, да, розничную ты можешь там, по-моему, вторую точку, если что, подключать. Ну, то, чтобы mm -hmm. она у тебя одна здесь, другая там. И потом сюда, по сути, данные по себестоимости забирать там, <сёк> там по рознице 1, по рознице 2. Вот, а по B2B у тебя, в принципе, сразу купил и сразу на объект. Ну, материал. Mm -hmm. Ну, материала я там сильно так не касаюсь, там в основном у меня этот подряд же услуги. Редко бывает, когда… Ну основа... Да, даже ты купил, если ты сразу на объект купил и все, сразу на них затраты вешаешь, а тут у тебя появляется склад, его пока вот так можно вести, но потом, если у тебя два склада будет, там три склада, например, и там номенклатуры, допустим, там по 500, по 700, по 1000 штук будет, тогда да, надо будет там либо один с либо мой склад по-любому. CRM. -ка. CRM -ка тебе нужна, чтобы вот тебе пришла заявка какая-то, там номер телефона и, и там, ну как его зовут, чтобы кто-то позвонил ему, там выставил коммерц, ну, чтобы ты всю цепочку прям мог проследить. Uh -huh. Что тебе звонят, там это, ну, то есть, там статус эти. То есть, CRM это больше к делу продаж, а там 1С и мой склад это больше к документообороту и вот этой номенклатуре условно а управленческий учет ты все равно как бы тут будешь собирать то есть у тебя будет ну как бы там программы какие-то ты все равно но ну, управленку ну вот в этом сервисе будешь вести то есть чтобы mm -hmm. понимать сколько заработал сколько там где денег лежит сколько у тебя в сделках там денег лежит и это нормально то есть у тебя менеджера работают все рамки например там ну сотрудники на розничной точке работают в моем складе а твой помощник собирает все это здесь для тебя, чтобы ты легко мог посмотреть, ага, сколько тебе там, ну, сколько у тебя прибыли по месяц, сколько у тебя там сделок открытых, что у тебя там по планированию, такие дела. Ну, что тогда, сделаешь по незавершенкам, актуализируешь планирование. Э, в сделках тоже поковыряешься, чтобы у тебя были эти э, гарантийники, ну, в планировании принесешь лишние сделки, ну, грохнешь. Вот. И, ну, в принципе, ну, нормально идешь, что ты, ну, зарабатываешь. Ну, как бы зарабатываешь сделки, которые рано или поздно закроешь, они на тебя упадут, как бы деньги. Вот такие дела. Ну и победим, что, ну, как бы, за Мне интересно, вот, чтоб не, для, не в ущерб просто сейчас компании, сколько я должен в месяц забирать, чтоб чтобы не больно было бизнесу. И У меня просто... такое ощущение, что я дохерища беру, но я с другой стороны, меньше тоже не могу, потому что. Ну смотри, ты, ну, как бы у тебя прибыль есть в сделках, которые не закрыты. А если ты будешь нормально планирование вести, ты поймешь, сколько ты можешь забирать, чтобы у тебя не было в календаре кассового разрыва. Угу. У тебя сейчас просто планирование не актуализировано нормально. Ну а мы, если вот это в порядок сейчас проведем, да, ты два. что? Да, дивиденды, например, там 100 тысяч, угу. например, посмотришь. Если ты 100 тысяч забираешь, в принципе, тебе на все денег хватает. Ну, как бы нет крас... ну, красной зоны, там кассового разрыва. Если ты там 500 заберешь, то тоже все нормально, как бы на все хватает. Такая штука. Ну, мы можем, да, день-два мы там порядок приведем с помощником. И еще да, созвон... да угу. конечно, конечно, давай. Мне интересно сейчас, как. Я тебе покажу, как что-то выглядит, да и все. Угу. Ну все тогда, что, приводи все в порядок, нас созвоне Спасибо, да. Привет, Астане. Или как там? Ну, султан как вы. Как правильно? Нурсултан, но... никто его не считает, Нурсултаун. Пока, Пока еще не не. это не прижилось, да? Название. О, я думаю, что не приживется. Ну, на такой позитивной ноте. <сáuf> <сáuf> <сáuf> <сáuf> <сáuf> <сáuf> <сáuf> <сáuf> Давай, <сáuf> на связи, ага. Да,